всем привет итак у нас новое приобретение купили шатер взамен нашего старого который тоже был кстати классный обзор есть на канале можете посмотреть а сейчас это trophy hunter 420 на 420 его габариты 230 высота ну скажу сразу один параметр здесь не совпадает прежде чем покупать такой шатер обязательно измерьте размер багажника вашего автомобиля, потому что габариты у него нестандартные. Это длина 1,60 м, ширина 40 сантиметров, ну и высоту порядка 30 Вес 17 кг, так что слабакам лучше не брать. Посмотрим, что же идет в комплекте. Имеются у нас колышки для крепления, Представляют собой вот такое устройство. Вкручивать удобно. Здесь обыкновенный саморез. Можно спрятать. И хорошая добротная веревка для оттяжек. Две телескопических трубки для того, чтобы поддерживать крышу. Козырек пол да этот шатер имеет пол и собственно сам шатер имеет он вот такие вот направляющие не направляющие и они все закрыты пупыркой сразу скажу что лучше придумать что-то свое но обязательно эти металлические конструкции нужно закрывать потому что в момент транспортировки можно повредить тент шатра, ну, пупырка неудобная на самом деле. И имеется основной шток, он длиннее, как вы видите, чем все остальные, потому что это является центром и центр крыши. Конечно хочется его сразу поставить вот так и начать раскладывать, но это неправильно, у вас ничего не получится. Мы его уже один раз раскладывали, поэтому определили, что нужно металлические вот эти крутые ставить вниз. Итак, вот таким образом мы поставили на вот этот центральный шток, и далее можно просто его отпустить шатер. И он как-то вот так, ну пока еще не разложился, ему нужно помочь. Принцип такой, берем центральный... центральный квадрат, допустим, и просто тянем на себя. Раз, стенка, и все остальные по такому же принципу. довольно-таки быстро получается можно справиться и одному вот так все это установлено а здесь получается козырек и стенка и что у нас осталось и крыша вот таким вот образом мы его разложили немного подвину в сторону чтобы вам было видно вход шатер у нас один и оснащен он вот таким козырьком который крепится на телескопический упор выдвигаем и немножко прокручиваем чтобы зафиксировать вот. крепится все это дело на болт и таким же образом с другой стороны так ткань кстати здесь не прорвется потому что имеется металлическое кольцо в материале за это можно не беспокоиться. Вот таким образом устанавливается. Ну, естественно, потом их необходимо растяжками от ветра закрепить. Сам вход с москитной сеткой. При необходимости можно свернуть. Есть завязки. Если такой необходимости нет, просто Закрываем, внизу липа, с одной и с другой стороны. Когда идет дождь, естественно, окна все будут опущены. но ну, а в солнечную погоду, вот таким образом, можно их закасать и привязать на завязку. Каль на ощупь приятная, должна не, прим... не промокать. Растягивается она вот за эти петли палатка и крепится колышком. Чтобы не унесло ветром. Конечно, большое преимущество имеет шатер в оперативности его развертывания. По времени, я думаю, там в течение минуты мы его разложили, дольше окна собирать. Как вы можете заметить, что москитная сетка у нас не ниже половины, не наполовине, а чуть выше. Опять же, чтобы она не рвалась, потому что чаще всего, наверное, снизу могут быть какие-то полученные повреждения. Ну и даже если вы внутри сидите за столом, вы через эти окна будете все прекрасно видеть. Итак, внутри действительно просторно. Конечно, эффект создает и то, что стенки они выпуклые наружу, соответственно, у вас здесь больше места. Но, как я и говорил в начале, 4,20 на 4,20 ну здесь никак не получается. Самая большая диагональ это вот это, Получается чуть больше 4 метра 10 сантиметров. А все остальные диагонали 3,60, может где-то больше. Вот. А высота действительно 2 метра 30 сантиметров. Я вот метр 90 и ну, вообще потолок не давит, места предостаточно пол пол материал также приятный крепится он на липах не знаю удобно это либо нет но то что будет периодически собирать листву это вся липа это факт какой тут стороной ага. блестящий наружу ну и при необходимости вы можете закрепить этот самый пол вот. конечно на отдыхе если вы большой компании то когда размещаетесь в шатре поужинать к примеру то пол скорее не нужен потому что будет собирать и грязь и мазаться ну то есть не знаю для каких целей если только вы не надумали ночевать здесь большой компании тогда пол актуален ну, не будем его пристегивать полностью я думаю, принцип вам понятен. Ну, из-за того, что он серебристый, конечно, сразу как-то больше света добавляется сюда. Наверное, это здорово. Ну да ладно. Еще в шатре имеются карманы на боковых стенках. Они имеются с трех сторон. По два кармана. Итак, шатер замечательный, китайцы в очередной раз постарались, поэтому с этим шатром можно круто провести время, большой компании, да и небольшой тоже. Все здесь предусмотрено, но ну, не забываем про его размер, метр шестьдесят, поместится не в каждый автомобиль. Поэтому всем хорошего отдыха, удачи вам, пока-пока!